Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для вас свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня выпуски. 23 декабря состоялась встреча Рустама Миниханова с ректорами вузов Республики Татарстан. В Казанском федеральном университете проходят новогодние представления. В Казанской ратуши прошла церемония награждения стипендий мэра Казани. Ректор Казанского федерального университета Ишат Гафуров – принял участие во встрече академического сообщества республики с президентом Татарстана. Подробности смотрите в нашем сюжете. 23 декабря состоялась встреча Рустама Миниханова с ректорами вузов Республики Татарстан. В ходе встречи обсуждались темы, касающиеся модернизации системы образования, работы с молодежью и укрепления материально-технической базы вузов республики. Сегодня мы традиционно сотрудничаем в этой Эти планы. В целом год мы завершаем нормально, и баловый продукт, и объемы промышленного производства. Я считаю, что и инвестиции и в основном и капитал, и наши программы все просматривали, вот, все программы выполняются. Президент Татарстана напомнил, что в регионе создана хорошая инфраструктура для вузов. Это исследовательские лаборатории, классы и научно-образовательные центры. Большим достижением Рустам Миниханов назвал тот факт, что КФУ впервые попал в топ-100 международного рейтинга. Также, по его мнению, вузам республики необходимо принять участие в реализации национальных проектов образования и наука. Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что создаваемый НОЦ может быть интересным для республики и ее предприятий, если сможет стать действенным инструментом научно образования сопровождения как комплексной стратегии региона, в основе которой сохранение и развитие человеческого капитала, так и инструментом более успешной реализации всех 12 национальных проектов. Ильшат Гафуров также напомнил, что 8 февраля отмечается День российской науки. По его словам, этот праздник с полным основанием можно назвать Днем работников научных учреждений Высшей школы республики, поскольку именно в этих учреждениях в основном и сконцентрирована наука. Исторически это событие связано с датой 8 февраля. 1724 года, когда в исполнении указа российского императора Петра Великого была учреждена Петербургская академия наук. А уже в наше время руководством страны было принято решение объявить 8 февраля Днем науки в Российской Федерации. Так, до 8 февраля каждый из вузов и академических центров на своих площадках будет проводить научные форумы, круглые столы и симпозиумы. Итоговые же мероприятие предлагается провести в торжественной обстановке праздничного формата, куда планируется пригласить и ветеранов войны и тех, кто принимал активное участие участие в процессе государственного строительства в республике в 90-е годы. Валерия Мурадова, Универньюз. Возможно смело назвать интеллектуальной и творческой элитой города, отметил мэр Казани на награждении стипендий по итогам 2019 года. Как прошло мероприятие, смотрите в следующем сюжете. 23 декабря в Ратушу прошла церемония вручения именных стипендий мэра Казани по итогам 2019 года. Иль наградил 70 талантливых и перспективных представителей молодежи Казани. Число стипендиатов вошли студенты Казанского федерального университета. Илья Бебнев с проектом «Биоразлагаемый фиксатор для закрытия грудины после операции». Алсува Люлина, которая представила проект о перспективах развития исторических скверов Казани. И Александр Канонов со своей разработкой новых компонентов для суперконденсаторов. Также в этот список вошли аспиранты. КФУ Булат Вахитов и Ленар Кашапов. Кашапому, Ленару, Финалисты представляли свои проекты в рамках научно-практической конференции, которая состоялась по двум направлениям, естественно-научному и социально-гуманитарному. В этом году именно стипендия мэра вручается в юбилейный уже в 25 раз, и для меня огромная честь выступать на этой сцене с ответным словом от всех стипендиатов. Это не просто конкурс. Это уникальная возможность развиваться и посмотреть на свою работу с разных противоположных точек зрения. Участие в конкурсе — это шанс спросить себя, чем я, чем мы, стипендиаты, можем помочь людям, которые нас окружают, чем мы можем помочь нашему городу. Было представлено много проектов, посвященных городскому хозяйству, молодежной политике, экологии и культуре. Ильсур Ильсович, огромное спасибо за этот конкурс, потому что он позволяет нашим стипендиатам, нашим студентам, аспирантам, школьникам стремиться, стремиться быть лучшими на пути к собственному успеху. Из года в год в конкурсе происходят изменения, и зачастую их приносят сами участники, отметил Ильсур Меджин. Сегодня мы по традиции собрались здесь, чтобы наградить самых талантливых и самых старательных учеников школ, а также студентов и аспирантов наших прославленных учебных заведений. Вас уже смело можно назвать интеллектуальной и творческой элитой нашего города. Традиционно половина стипендиатов это самые молодые граждане нашего города, наши школьники. В таком юном возрасте успех ⁇ это повод для гордости ваших родителей и ваших педагогов. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. На юридическом факультете Казанского федерального университета прошла конференция, посвященная избирательному законодательству в России. О ней наш следующий сюжет. 24 декабря в Казанском федеральном университете прошла конференция по теме конституционализации избирательного законодательства, актуальные вопросы теории и практики избирательного права, повышение правовой и электоральной культуры молодежи». Выбор тем обусловлен тем, что избирательное законодательство России, оно, во-первых, очень обширно, очень динамично. И, честно говоря, не всегда эта динамика вызывает, так скажем, удовольствие у избирателей. И, конечно, возникает и в научной среде вопросы. не пора ли нам вынести на уровень Конституции какие-то самые главные, самые важные, основополагающие нормы избирательного права, принципы избирательного права закрепить и, соответственно, тем самым в известной мере стабилизировать все вот эти вот избирательные отношения, избирательные процессы. В рамках конференции прошли выступления видных ученых и практиков, были заслужены и обсуждены доклады студентов, аспирантов и молодых ученых, а также проведены студенческие конституционные дебаты. Самое главное привлечь студентов с тем, чтобы студенты, которые, которые имеют ну, все законные права участвовать в выборах, Чаще всего, так сказать, ориентированы на всякого рода митинги, участие так сказать, в других, во всякого рода интернет-группах, неформальных группах и так далее, вместо того, чтобы реализовать свое так сказать, избирательное право. И вот, строго говоря, это и является основой для проведения этой конференции. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Новый год – это особенный праздник, а больше всего его ждут именно дети. Поэтому ежегодно в преддверии праздника для детей сотрудников Казанского федерального университета проходят новогодние представления, которые будут по вкусу и ребятам, и их родителям. Смотрим.